Здравствуйте, уважаемые слушательница. Я хочу теперь порекомендовать из продукции «Чистая линия» это гель для укладки волос. Написано «24 часа без склеивания, сильная фиксация». Но по пятибалльной системе у него стоит шкала 4. Вот, надежная фиксация, с формулой «Фитопротект» восстанавливает и блестит. Так, Что написано с обратной стороны? «Идеальная фиксация и здоровые волосы, да, 4 часа без склеивания». Так, невидимые на волосах, не уничтожает и легко, не утяжеляет и легко расчесывается. Формула Фитопротект и экстракт ромашки на основе натуральных компонентов: цветки ромашки, аптечные, листья крапивы, фитоэкстракты тысячелистника, зверобоя, чистотела, протеины в 5 Соединяет влагу внутри волос, э, сохраняет, защищает их от пересушивания и воздействия ультрафиолетовых кормий до самых кончиков. Фитоэксатор ромашки восстанавливает блеск, восстанавливает волосы, придает блескам мягкость и ухоженный внешний вид. Ну, я надеюсь, то, что вы. Прослушали, больше комментарий не нуждаются, то есть это чисто э, натуральная косметика. Э, ну, а то, что до, добавляют тут ну, какие-то парабены, вы все тут боитесь, ах, вот там добавят что-то. Девочки, ну, во-первых, существуют ГОСТы по которым изготавливая такую продукцию, если они добавят только чисто натуральные фитоэкстракты, но они не будут столько храниться, это раз, и они не выполнят свои функции, это два. Они, я уже по крему, по тональному крему черный жемчуг, который состоит только из химического состава, а на мою кожу воздействует так, что я свою кожу просто не узнаю. Я после этого пару-тройки раз использования этого тонального крема перестала пользоваться пока кремами, потому что я чувствую, что достаточно кожа исключительная, кожа очень красивая. Вот. И как я пользуюсь текстурой у этого геля, она прозрачненькая, он сам как гель, вот просто простой, простой прозрачный гель, прозрачная жидкость. Вот. Очень многие говорят, ой, вот неудобно пользоваться, что бальзам для березового бальзам будет вот, неудобно пользоваться. Девочки, смотрите, вы ставите вот так вот крышечку, допустим, нанесли на, на руку, вот она, поставили. А так можно что-то вытащили, опять поставили, и, пожалуйста, пользуйтесь. Вот вам, пожалуйста, еще. Она легко закручивается, очень хорошо подходит друг к другу. И крышка, крышка, и флакончик. Ну, в общем, замечательно, просто очень удобно использовать. Я пользуюсь тем, что я использую его на волосы. Ставлю волосы у корней волос. Я не люблю заливать волосы чем-то, но пользуюсь фитоотваром. Сверху, может быть, могу попользоваться фитотваром. Но часто я даже на фитоотвар ставлю. Не так на гель для волос, а на, фито, на фитоотвар. Вот этот гель я тоже взяла, как бы это, это белорусский гель, как бы я покупала его очень много лет назад, наверное, 0 ну лет 10 ему это точно. И вы знаете, я могу сказать, что я сейчас попробовала его. Он с водорослями, фиксирует субстанции, экстракт морских водорослей, провитамин В5, витамин ПП. Вот. Вы знаете, я попробовала им фиксировать, совершенно обалденно, прекрасно фиксирует. Я вообще люблю гели. Мне гели больше нравятся. Но вот сейчас волос легкий, я пользую также фитоотвара. В общем, со своим действием заявленным он справляется. И вы знаете, что на следующий день я действительно обратила внимание, что на следующий день, когда ты просыпаешься, вот утяжеления нет, а объем на волосах огромный. И же прическа так Такая, как в 80-х годах делали. Вот вспомните, Сиси Кич, вот она с такой прической. Сандра была с такой прической и ставили, вот большой, большие волосы делали. Вот таких годах, 1980-х годах, это моды 80-х, были огромные вот эти поставленные прически. Она прекрасно справляется с вот этими вещами. В общем, гель очень хороший. Я надеюсь, что попользуюсь и пенкой, и лаком для волос, попользуюсь всем. Но в общем, этому гелю я тоже ставлю 5 с плюсом и даю красным диплом.